Доброго всем дня! Посетил салон Альтера, нашел адрес в интернете, захотел посмотреть как работают, заказал машину, была большая распродажа, но с этой машиной не получилось. Большая распродажа это низкое качество, мы предложили другой вариант, этот вариант устроил и достаточно гибко мы ее оформили и по деньгам и по опциям и по всему остальному. Пока доволен, хотя достаточно много времени потратил, рассчитывал побыстрее. Успехов вам приобретения машин!